Не разговорчив, хотя нет, друзья, только мне стоило об этом сказать, вот, пожалуйста, он начал болтать. Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Бородатый Скрэч, продолжает исследовать мир Вальхейма. Я скажу так, что я не только исследую мир Вальхейма, а постоянно слежу за теми обновлениями, которые выпускают наши многоуважаемые разработчики. В данном выпуске, естественно, ты уже понял, да, зритель, что речь пойдет о совершенно новом обновлении, которое вышло а, буквально сегодня, 2 а, марта. Обновление под кодовым названием 0147. 3 у нас с вами на горяченьком сегодня, здесь сейчас братишка скретч объяснит, пояснит расскажет, что нового хренового а может быть и не очень а, привнесли нам разработчики, что пофиксили кого значит апнули и так далее, это и многое другое в сегодняшнем а, выпуске, ну и раз такое дело, наливай себе чаечку, кофеечку, печеньки или чем-то там привык запасаться, ставь лайкочки, конечно же, не забывай, а мы начинаем, но перед началом видосика хотелось бы задать тебе небольшой вопросик, мой дорогой зритель, а, я тут недавно, значит, у уб третьего босса, да, на стримчанском. И теперь не знаю, куда бы мне пойти э, дальше и, как, и поиском какого босса мне э, заняться. Если же ты в курсе, то просвети, пожалуйста, у бродягу. Расскажи, какого босса следует э, бить э, следующим. И братишка Скретч постарается наведается к нему э, в гости уже, наверное, на следующем э, стримчанском. Спасибо тебе большое за поддержку. Ну, давайте перейдем, собственно говоря, к сути дела нашего сегодняшнего обзора. Ну что ж, давай расскажу, какие изменения нам привнесут. Патч 0.147.3 Этот патч несет небольшие изменения касательно выделенных серверов Да-да, владельцы выделенных серверов уже могут возрадоваться, так как для них Uh, всегда, теперь всегда будут Использоваться прямые соединения uh, Вместо Steam Digital uh, Relay SD, Или же SDR Как переводилась эта технология На самом деле, ребятки, я без понятия, что это за технология Я ей очень редко пользуюсь, пользуюсь Да какой там уже редко пользуюсь вообще, ребятки Я первый раз слышу про эту технологию Что она там у нас имеет Вот такая, ребятки, ну бас в этом деле Поэтому просветите меня, пожалуйста, если вы в курсах За эту технологию Буду, ребят, вам за информацию за годную очень uh, признателен uh, Чем же, ребятки, эта система Хороша, да-да-да, и почему же Использовать прямые соединения Станет гораздо э, лучше Точнее сервера с прямыми соединениями Станет использовать гораздо лучше Это должно э, привести к гораздо меньшей задержке Да-да-да, для большинства игроков Из-за которых реально весь гейм геймплей Особенно кооперативный у нас Страдал до этого времени Поэтому я думаю, что владельцы частных Выделенных серверов э, будут Очень сильно довольны этим самым нововведением. Частные выделенные серверы включаются добавлением паблик 0. Вот прям как в том документе, который я вам сейчас прикрепил. Паблик 0 в командную строку серверу. Ну и нужно, ребят, смотреть руководство к серверу, которое будет доступно на сайте самих разработчиков pdf Форматики. При этом всем вы можете подключиться только к частным выделенным серверам с помощью кнопки «Присоединиться по IP». Я так понимаю, эта кнопочка будет добавлена в интерфейс нашей с вами а, игрушечки, если же это все дело прописать грамотно. Ну и разработчики, конечно, надеется, что этот патч решит множество проблем а, с подключением появившихся в патчах прошлой недели из-за переподключения а, сокета. Да, на самом деле, проблем были, ребятки, глобального масштаба. Постоянно у нас, значит, был очень большой пинг, постоянно были вылеты и так далее, но я думаю теперь а, с введением вот этой вот а, технологии фишечки а, подключения задержек будет гораздо меньше и вылетов а, в том а, числе. Вообще, ребятки, я рад, что разработчики все-таки не ложат на это все дело огромный большой толстый болт, а все-таки как-то стараются коммуницировать с аудиторией, да, и радуют нас какими-то такими подобными фиксами. Я думаю, что в ближайшем будущем Вальхейм станет для нас конфеточкой, да, раз у нас такая грамотная поддержка Которая состоит из штата Из нескольких человек буквально Поэтому респектос ребятам и уважуха Что они стараются Ну и вместе с этим обновлением э, В дополнение к этим исправлениям Для выделенного серва, сервера э, Компания Valve э, Вы наверное знаете какая компания Valve, Да, Это те ребята которые у нас основали э, Steam площадочку С которой многие из нас покупают игрушечки Да-да-да Компания Valve также работает над э, Проблемой с подключением Компания Valve работает над исправлением для системы SDR, который используется при подключении к выделенным серверам, и считают разработчики, что уже бета-клиент Steam доступен и исправляет некоторые из этих проблем. Ну что ж, можно сказать, это было одно из самых основных изменений, да, касательно данного а, патча. Давайте также поговорим об мелких изменениях, которые были внесены. Из более мелких изменений интересных стоит выделить обновленную локализацию, то есть теперь у нас переводик даже, наверное, на наш язык будет немножко иным, и более uh, понятным для игроков. Также был, был сделан более плавный поворот uh, головы Хальдера. Теперь uh, этот парень не будет так резко мотать своей головой и трясти своими uh, дредами. Хм, Если вообще дред у этого парня? Если честно, я uh, не снимал его колпак и не в курсе. Также была исправлена некая сетевая интерполяция объектов, находившихся слишком а, далеко. И вместе с этим была решена проблема с сетевыми игроками, летающими по воздуху, да-да-да, и в подземельях, и в выходе из порталов. Этот момент, друзья, пофиксили. Да. Если кто-нибудь этим пользовался в качестве какой-то игровой фичи, то теперь, друзья, этим и воспользоваться не получится. Да-да-да. Но все-таки наши игроки такие, что найдут, как говорится, баги и при текущих, как говорится, обстоятельствах. Ну, а мы, ребятки, смотрим Дальше, по следующему пункту, ребят, я не совсем сам понял, да, это тоже, ребят, касается, скорее всего, сетевых подключений, да, выделенных серверов Добавлен был какой-то флаг Public 1.0, если честно, мне не совсем ясна информация по этому пунктику Если вдруг кто больше знает, напишите, пожалуйста, в комментариях как говорится, буду благодарен. Также, ребят, была добавлена регистрация IP-кнопки, чтобы обеспечить LAN, чтобы обеспечить LAN-соединение. Только для выделенных серверов она у нас работает. Добавлена поддержка DNS. Выделенные серверы используют Direct IP-соединение вместо SDR, которое решает проблемы с медленными паровыми реле в некоторых областях мира. Также, ребят, из косметических изменений, да, которые влияли на производительность, особенно в кооперативном прохождении а, исправили, ребят, исправили эффект рвотой костной массы который, видимо, слишком сильно нагружал, из-за этого были достаточно дикие а, лаги все, ребят, тоже это дело а, поправили и теперь должно быть гораздо а, проще играть в кооперативчики было обновлено руководство в формате pdf для выделенного а, сервера. Это, ребят, руководство можно найти а, на официальном сайте разработчиков также, ребят, было предотвращено подборка предметов при их при входе э, в порталы. Если тоже, кто, ребят, этим пользовался раньше как каким-то читом, то теперь уже, извините, все, как говорится, э, пофиксили. Слегка было уменьшено размножение э, волков. Так как этих волков, видимо, пристрастились разводить большими пачками и, видимо, ходить с ними на боссов, уменьшая их общий потенциал э, до нуля практически. То есть, ничего не делая, можно было с помощью огромного количества волков завалить босса. По крайней мере, где-то я видел такой интересный э, вид ну и также в этом патче была снижена вероятность разговора трофея а, босса. Уж очень надоедливо эти ребята иногда а, болтают, чего, кстати, я не слышал от вот этого трофея от у нас Эйк Он, кстати говоря, вроде как был самый неразговорчивый. Хотя нет, друзья, только мне стоило об этом сказать. Вот, пожалуйста, он начал болтать. Да, трофеюшки вот эти вот с боссов слишком много у нас на самом деле болтали. Буквально через каждые 5 минут, если, наверное, если я не ошибаюсь, да, по собственным наблюдениям, теперь же с, э, с этим фиксом они будут разговаривать с игроком гораздо э реже. Ну что ж, друзья, опять-таки, опять ребята, говорю, что я очень доволен, что господа разработчики не забывают про нас игроков, то они фиксят для нас баги, да-да-да, а, апают какие-то моменты, убирают какие-то проблемы и так далее. Мне, ребят, нравится такой подход, так да, к всеми нами любимой игре. А что ты, зритель, думаешь по этому поводу? Напиши, пожалуйста, свой а, комментарий на эту а, тему. Братишка скреч конечно же, все комментарии читает и непременно тебе ответит. Если же, зритель, у тебя есть какая-то крутая тема по поводу Вальхейма и не только, то тоже смело пиши мне об этом в комментариях, да-да-да. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует.